Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн. Так я, Деймс. Мы наконец-то дожидались. Resident Evil 4 вышел. Сегодня, 24 марта. 3 часа ночи. Игру релизнули. Re Короче, успели, скачали, посмотрели. Посмотрели в плане в версии Мы ее скачали и начнем ее проходить. Мы посмотрим. Первые несколько роликов будут у нас, конечно же... Получен кейс. Получено украшение. А, да. За предзаказ же кейс с украшениями дают. Я вот что думаю. А где кейс этот? Наверное, не здесь. В бонусах? Ладно, не в суть. В общем, основной сюжет у нас происходит спустя три, три, три, три, лет после событий Ракун сити второй части. И наш Леон Скотт Кеннеди отправляется искать Эшли, по-моему, Эшли для того, чтобы, ну, дочку президента. Так, первый, я просто немножко теряюсь в этих в экранах для тех, кто не играл в Resident Evil 4. Для игроков знакомых. но ну, я-то знакомый играл, но мы я хочу насладиться игрой, они. В общем, игра считается самым страшным хоррором. За все свое время. То есть, Resident Evil 4 считается самым страшным хоррором. Я надеюсь, всем понравится. И мне в том числе. Вот. Мы сначала запишем, попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Если не зайдут видеоролики. Пойдем все вместе и пройдем на стриме. О, жертвоприношения подъехали. Если я не ошибаюсь, это игра, это первая часть Resident Evil, где Амбрелла где это вот такая вот мистическая тема. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть купом. Ракун Сити Стерна. Этот ролик мы уже видели. Из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки. Тяжелые задания. Я идва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночью. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Там были все, Теперь. кого мы потеряли. Мужчина из магазина Конда который дочку охранял, мы его оставили. Потом наш, один из офицеров полиции, мы его тоже оставили. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? А, Короче. Странные у тебя шутки. А у тебя вопросы. Я тебе раскрою один секрет. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, Да. Вон, на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Нашли. Уверен, вы постараетесь мне помочь. <звы> <звы> ну, хорошо. Вот теперь атмосфера похожа на Resident Evil 4. Вот то, как он начинался, то, каким он должен был быть. Так, ну вроде прибыли. Ну, вроде я готов уже. ДГП. Зов природы. Сходи по писей за. Сходи по писей. Сейчас он по писей, то его уже там не будет. Курить будешь? Вот так вот просто. У них такое какое-то невербальное интересное общение. У, у Леона желтые глаза. Как у, как будто у него больные органы, там, печень или... Мрачное местечко. Я все подлавливаю момент, хорошенький скриншотик сделать. А -да О, эту статую мы помним, которую переметали веревкой. Ты зачем сюда пошел? Ты зачем сюда пошел? Мы же знаем, что это ничем хорошим не кончается. Вот нет. Нет, ему надо было пойти. Нельзя было подойти к своим. И пойти всем вместе. Что-то он там не торопится. Провалился. Слушай, может сходишь, посмотришь, что с ним? Конечно я. Больше ж некому идти. Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать. Да, конечно, они мерзкие. Но, как говорится, вот и наш геймплей начинается. Мне нравится, как ролики перетекают в игровую составляющую сразу в геймплей. И, кстати, я заметил, что стало с цветами, как минимум, поярче, чем в демоверсии. Или мне это кажется? Выясните, в чем дело обязатель но пистолеты не могу использовать но мы помним что если стрелять в ворон если стрелять в ворон Куда он подевался? о вот это уже часть демки если стрелять в ворон то из них могут выпадать всякие разные приколюшные вещи приятного аппетита в лося залез И это наша демоверсия. То есть нам, получается, в демке сли... слили... Ой-ой-ой. Еблять! Присесть и встать. Я, не... я этого никогда не забуду. Нам в демке слили, короче, небольшой кусочек игры, да? 15-20 минут геймплея, который мы могли увидеть. Но я переигрывал потом еще раз демку. Мы нашли там и УЗИ. По-моему, или... Да, УЗИ, по-моему, ПМ. И дробовик. Здесь, скорее всего, нету ничего больше. Конечно же, конечно же, конечно же А пока мы не пройдем определенные скрипты Нам не откроется ни оружие Ничего, поехали Присесть, на е... Я, Я на, е... на Е привыкаешь открывать двери Какой-то интерактив Присесть, блять Ну пошли, родная Есть кто? Конечно есть Вот, вот, вот, вот, вот Я на Е Я на Е Дверь хочу открыть, а не присесть так, это мы знаем, что это такое. Судный день грядет. Примитивный медальон. Ну, с демо не сильно все изменилось. Я думал, состарилось что-то. Или, например, вот этот хлеб, который в текстурах проваливается, будет виден. Насрать. Насрать на хлеб. Нас совершенно он не интересует. Нас интересует вообще, что они сделали с игрой. Физика. И нас интересует шедевральный геймплей. Ох, надеюсь, мы не зря дали бабки за это. Ну, наша любимая касцена. Мне так нравится, как он ему с цвета ломает шею. Поросяриус тесерин турер турешкаревора. Простите, что я без спроса. Мне кажется, емуз вообще пухой. Кошку речь, курашку, раш. Он там, блядь, свою вуду под нос шепчет. И суп, блядь, из предыдущего летсплейщика варит. Готовся ли он? Готовся. Ну, лично я готов, но я я так волнуюсь, пиздец. А вот он. Марио Фернандо кастильо так как хорошо минус шея ебаный сыр Эй, мучай так ключик забирай вот что я хотел глянуть смотри физика есть и я никак не пойму почему мы какого хера мы постоянно блядь, ходим с одной обоймой Фу. А ты не хочешь туда залезть? Я уверен, там варится какая-нибудь обойма Либо еще что-нибудь, что чтобы мы могли бы залутать Это что? Это что-то непонятное мне Это, блядь, собака, кошка Или заяц Какой-то слишком пушистый для зайца. Это что? А, это Марио Фернандо Кастилья. Пойдем Забирай ключ от подвала. О, да. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот эта атмосферочка шедевральная, когда ты просто спускаешься в непонятный страшный подвал. Я не знаю, как вам, но... Количество объемных звуков, от которых я хочу обосраться, стало, мне кажется, как будто бы больше. Ну... Я что, ДМК наслаждался, что этим Охи охеренно? Эй. Я хочу сделать какой-нибудь классный скриншот. Все, у пизда. Понял. Что там у тебя? Вот и этого спиздили. Надо было Ты со мной идти, а не в машине оставаться курить, ленивое животное. Вы посмотрите, какой детализированный подвал. Выберитесь из охотничьего домика. Да, я готов. А, ничего нету? Не, я думал, может, какой-то секрет, интерактив, либо еще что-то. Что это? Что это? Да лучше тебе вообще не знать, что это. Мы помним. Ебаный ты отручу, сыр, дед. Когда было легко. А, я не знаю, будем мы убивать тех или не будем. <свист> да падай, дедуля. Не-не, <свист> мы всех <свист> уебков положим. Ох, хорошо. Ой, хорошо так как получилось -то. У меня такое ощущение, что они все на одно лицо, эти дедульки. Как-то это... Не очень. Трава? Зеленая, зеленая трава. Один патрон. Я думаю, мы с этим одним патроном сейчас на игру все пройдем. Вот что мне больше нравится, да, вот эти вот сцены, когда патроны заканчиваются, ты такой заходишь с комнаты, начинается кат-сцена, и ты такой, FBI, опанай, блядь, а патронов нету. Хорошо, шедеврально, шедеврально. А ну, вот и Эшли. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган, говори. Как я ее люблю, как я люблю Ханиган, это просто пипец. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. О, друзьяшки прибежали. А вот и Джонни! Э? <Слышко> О, баный сыр. В окно! Не смею задерживать. О, он так же эпично выпал, как и в четвертой части, да? В оригинале. Я... Он хоть и сбрендивший, но он не долбоев в окно прыгать. А мы, да. Честь имею, как говорится. Что, ты устал, что ли? Идите к озеру, карта обновлена. М -м -м -м -м. Ну, я так понимаю, пока просто стандартно все. Важные вещи, ключ. Его можно как-то выбросить. А, я его могу продать за песили. За песили, блять, за песили. там полицейского описание задания. Хорошо. Тогда двигаемся дальше. Если увижу ворону, потрачу на неё свой последний патрон Мне всегда нравилась вот эта вот локация с этим мостом Когда ты его перебегаешь, тебе дует ветер в лицо И такой такой -а -а, Моя укладка Да, ли он? Но укладка у тебя что надо, блин. Вот об этом я и говорил Песеты, блядь, нахер они, честно Нужны ваши бесеты. Ой, так сейчас будет не первое сохранение. Вот патроны для пистолета это хорошее дело. Плюс 12. Плюс 12 и плюс 1 заряди, пожалуйста. Спасибо большое за. Изменить кейс. Украшение. А, у меня есть брелок. Сохранить игру. Вы, кстати, видели, да, что хранилище находится прямо тут? Где я печатная машинка, если кто не знает? ебаный сыр, что я сделал сейчас? Я хотел ножом ударить. Ну ладно, уже. Что сделано, то сделано. Я не мог, я хотел застрелить ворону. Кстати, а почему здесь волк до сих пор лежит? Я думал, это будет тот волк, который будет нам помогать, а не, а не этот. Но помню во второй В четвертой части, если я не, мне не изменяет память. Ну, это было. Ну, пи-пипец завно. Там был волк, который с нами взаимодействовал. Присесть встать. Присел, встал. Из культура, песит ты. Блять, лучше бы вы мне патронов надавали. Вот он же их слышит, но продолжает идти. ⁇ баный сыр! Ты, блять, прикалываешься, почему я не попадаю? На, нахуй. Кали его! Давай сюда, песи ты, проститутка. Я, ну, резкость не буду менять Мышки, потому что мне были, ну Видели? Мы запомнили, что там Я запомнил, что там лежит ловушка Но я бежал, зачем мне лишний раз срез здоровья Дедуль, ебаный сыр Все Порох, красная трава Светошумовая граната. Э, что я больше всего любил наблюдать. Так как Леон запихивает им в рот свою светошумовую гранату. И она взрывается. М -м -м. Сладко. Ну что, пойдем по стелсу? Я предлагаю по стелсу. Сейчас же будет деревушка. А, нет, не сейчас. Ну, чуть дальше. Вот, сейчас голова предыдущего летсплейщика упадет! Вообще, эта игра считается самой страшной Что там такое? Вот на эту башенку надо Там вот в доме находится дробовик Где-то там находится УЗИ ПМ Ты что, попить ему, блять, несешь воду? Охренеть Охренеть, Охуй... да У меня есть два варианта развития событий. Первое, вот смотри. Я не могу их взять? Заебись. Ладно, мне еще предстоит исследовать всю деревню. А я могу присесть? А почему я не могу присесть? Вопрос. Почему я не могу присесть? Режим приседания. Привязка клавиш. Атаковать, прицелиться, двигаться. Блять, при... Присесть на Е! А я нажимаю Ctrl-C. Блять, ебаный сыр. Сейчас, я помню, мы с этой стороны сюжета начинали. И сейчас мы эту бабулю, которая говно вилами месит, мы ее сразу уже порешаем. Потому что нехуй. А -а -а. Это было хорошо. Так, подожди. Ну ты готов ли он? Потому что сейчас будет непросветный пиздец. Ой дедуля, хорошо что ты Дедуля, я как, короче, я предлагаю начинать замес просто Вас издаст, ебаный сыр Погнали сразу сюда Да, ты уже эту ссаную дверь Блядь, бензопила, почему ты здесь? Ты же появляешься после дверей. Это что, да не шутка нам, пиздец, Леон. Давай-ка быстрей. Давай-ка быстрее. О, ебаный сыр. Проходите самоцвет. Бать, и в торговке запишусь. Давай-ка наверх. Наверх! Да давай! Леон, ебаный сыр, что ты делаешь? Вышел, блядь, из дверей моих Что они там несут просто? Ё... Ой, так он и своих пилит Пиздец Ой-ой-ой, как их развесло, блядь, просто. По всей ебать округе. Тихо. Ах ты, сука. Своим ебучим молотком, блядь. Бежать! Кажется, ему вообще похую. Дверь открыта похую. Заходи, кто хочет. Что тут были? Пись, порох. Ой, так я перепрыгнул. Хорошо. Вот это я уклоняюсь. О, коровье пизда. Сука, бабулита! Ой, хорошо ей зашло. Подожди, у меня есть очень много всего. И ну, насчет создания я помню. Да хорошо, баный сыр. Давай-ка вот такую сделаем. И такую. Бежать! Они же здесь нет патронов, блять. Одни песят из саны. Бэм! О, вот это я, конечно, молодец, да. Где-то есть еще один домик, в который можно залезть. Да, конечно, нет ключа какого хуя ты в шкафу прятался? Ты что, насильник, блядь? Блять, какой пиздец происходит просто? Помоги мне! Сама ты хуя, до компрендо, блять ой, ой, ой, ой, ой, ой Вот это он, конечно, молодец Да на тебе нахуй В голову бесстыжую, блять А Дедуля, пусти нахуй Поменялись местами Патроны для пистолета, бежать. Песи ты, блядь. Хорош, я успел. А? Хуйная получается. Ой, блядь, какой лютый шедевральный замес. Все, колыбельная подъехала. Куда они там? Я вот не помню, это у них когда начинается вот это деяние все, что у них там конкретно происходит. Денемощ, блядь, ашкабат, барабат. И ебаные испанцы, блядь. Не, ничего против не, не имею испанцев, не не можешь, Я ж тебя убил! Ебаный сыр Oh. Вот после этого момента мы не видели ничего Да, то, что нам показывали в демоверсии Поэтому, я думаю, все ждали посмотреть на то, что будет происходить Единственное, максимально, я думаю, все обиделись за то, что Дополнение Separate Ways с Вонки. Это, блядь, отдельная DLC, нахуй, которую надо покупать Ой, охуенно просто Просто охуенно в четверти оказывается, что я демку скачал, а не по полноценную игру, и сижу в демку, играю, записываю. А, нет! Кукарику, нахуй. Ханиган. Мне от этого не легче. Понял. Будь осторожен. Отбой. Давай. Бля, Ханиган, конечно, шедевральная женщина. Карта, карта, карта запертый сундук песит и песит и песит и ну кстати надо наверное все пособирать будет так идите к озеру но я не хочу идти к озеру потому что я хочу понасобирать сначала все что здесь есть Вон и песит и и патроны лежат Яичко снеси мне пожалуйста курочка шладкая. надо весь дома смотреть Но это меня уже не пугает, потому что я в этом моменте, я попадался 10 тысяч миллионов раз. Поэтому уже не страшно. Подожди, здесь где-то была еще трава. Вот. А корова не сгорела? Не, корови пизда. Где она? Я помню, что здесь корова сгорала. Ну, коровы уже нету смотри и по моему вон в том домике еще что-то было вот здесь внутри и все то есть я все это время бегал ради чего ради ничего но предлагаю еще один дом заглянуть. бы еще один дом заглянуть вот этот скорее всего закрыт правильно И открыть его никак нельзя. Да, вот корова сгоревшая лежит, бедняга. А, если играть вместе, можно подсадить. Охуеть. но это, видимо, потом уже, когда с Эшли будем бегать. Сейчас такая функция нам недоступна. Смотри, там будет ключ. Там будет ключ. Что здесь, ничего. Что здесь, ничего. Соответственно, мы идем туда в соседний домик. Вот в этот. Заткнись нахуй. А, это фонарь. Ого, вот это дед. Конечно, неплохо он там болтается. По звуку даже цепь слышно. То есть они здесь все просто сидели, ждали, пока придет такой вот долбоебик вроде меня. И они его смогут распидорасить. Но, как говорится, не лыком шит И в жопу Ладно Первое У нас еще эта комната остается Я, возможно, мог что-то упустить Но про дробовик-то я не забыл Дробовик я помню Но было же еще одно оружие Почему не могу его найти? Ладно, не суть Остается так, пусть остается так Давай, десантируемся, он И теперь отправляемся к реке. А, да в какую вообще, блядь, сторону? Сюда. Получается, нам нужно в тот выход, откуда приходила бензопилавку в прошлый раз. Вот сюда. О, кстати, аптечках. О а она открыта? Ебаный сыр открыто Я думал, будет... 10. Да она не надо. Нет, надо. Магазин здесь хороший, на самом деле. Так, а если на карту так вот нажать? Там еще два домика есть. В теории? Можно что-то и найти еще дополнительно. Если ничего не убрали. Так, пистолетные патроны по дефолту здесь были. Я больше ничего не вижу. А в этом? Тут уже повеселее. Да. А вот и рубин. А вот и Рубин. Так, у меня есть Рубин. А у меня граната есть. Я думал, я ее использовал. Сокровище. В определенные сокровища. Аминтист, который добывает в этом регионе, можно продать продавцу. Объединись, а пока ни с чем нельзя. Лады. Ну и как вместо ключа мы его тоже не поставим. Ехали, Лёна. Сейчас головоломщиков не будет. Такой ощущение как будто я в замкнутой петле и перехожу из одной локации в ту же. Вот. А вот и мельница. Я уже слышу этих шипнов шип шип и сеты. Не, лично мои еврейские нотки, они просто благодарят, они говорят спасибо за монетку Потому что я даже... Ну, в любых играх, когда находишь денежки, ты такой сразу. Вот так это примерно выглядит. Дедуля, баный сыр. Коровка. Жалко бабушка. Главное, чтобы дедуля сейчас не накинулся и коровами меня не спалила. Эль-Перло-юр-Пердорли. я? Прости, пожалуйста. Еще одна? А, заперта. Так, а в смысле? Ебаный сыр. Там стоит подруга. Как мне к ней попасть тогда? Я понимаю, что можно с этой стороны. Смотри, видишь, что там нарисовано? Это достижение, которое надо расстрелять. Ах, какие у тебя булки, коровка. Так, дедуля. Тебе тоже пизда. Так, ну тут уже нам дали... О, смотри, куриное яйцо. Да нахера мне яйцо куриное? Смотри-ка, что вижу. Раз. Один из пяти есть. Да-да-да-да-да, вы мне про секретики не, разга... не рассказывайте. Я все это помню. Ну как, все? Я знаю некоторые моменты такие интересные, про которые. Кто-то может не знать, кто-то может забыть. Ну что, навилы наступим, полбу дадут? Не дадут. Но заметили, они хоть и ебанутые, у них все равно хозяйство идет. А, можно использовать, чтобы хитпоинты. Подожди. ебаный сыр. Хорошо, что оно выпало у них все равно идет хозяйство они там занимаются чем то то есть они не просто бездумно бездумные ебланы синие записки с поручениями собирать синие записки с поручениями чтобы получать дополнительные задания кто-нибудь ради всего симптома избавьтесь от синих медальонов которые повсюду доставляют все фанатики поручение что синие медальоны зона ферма награда шпинель x3 прогресс 1 из 5 мне, блядь, не нравятся эти звуки страшные. Я сюда могу пройти? Я могу сюда пройти. О, ебаный сыр. Откуда у вас такая взрывчатка? Зайти мои. Смотри, так я теперь могу и наверх подняться. Так, Желтая трава. Желтая трава, это хорошо. Подожди, главное не торопиться. А то я сейчас залезу. А, так смотри, я их вижу на карте. Причем все. Так, мне не сюда, но я бы посмотрел, что здесь. О! Бесеты. Бабуля, кстати, до сих пор там. Вот Где-то здесь за углом, да блять, я в кого врезался в свинью? Жемчужное жерле. Как я его пропустил? А, свинья живая, она просто отдохнуть упала. Почему я не вижу медальона? Или он здесь? граната медальон видит кто-нибудь Мне кажется я прямо на нем стою а нет стой он внутри Да как же он может быть внутри мы же здесь были а блять, подпиши хорошо один медальон назад надо вернуться Но они такие, броские То есть, ну, в них не потеряешься Сохраняйся еще раз Хорошо, сейчас забираем медальоны И получаем достижение Так, один из медальонов находится в доме Вот в этом доме Я могу к ней зайти? блять, я не могу к ней зайти. О, загадки подъехали. Да, такого ключа у меня пока, к сожалению, нет. А вот это я вижу. И пока туда никак. И пока что туда никак. Окей, погнали дальше. Значит, нам один момент. Мы заходим э, в саму мельницу. Поднимаемся наверх. И уже через лестницу будем двигаться дальше. Это что? Какой-то квест наверху. Я действия с ним не вижу, но он есть. Так, патроны для дробовика. Чего не хватает? Правильно, ебучие шестеренки. С этой стороны что? Так, четыре из пяти. Что, блять, щеку попал? Это тебе нихуй сосать на тебе по жопе? И вот еще один. Уничтожьте синие медальоны. Завершено. А я могу сюда вниз спуститься? Представь, если бы я запрыгнул сразу в окно, и она бы просто охуела. Чего, блядь? Не-не, я слышу. Я туда не спущусь, нахуй. Вы слышите? бля вы чё ёбнутые все? да в смысле, блядь! Обери дробовик Охуеть На Е e уклониться было Вы прикалываетесь? А -а -а -а -а. Создавай эту И создавай вот эту Порох Блять, нету эпоксидки Отсоси, дверь закрой. Окей, это Пердо. Вниз нахуй ли он? Материалы, ну, наконец-то, что-то полезное. О, давай, давай, давай, давай, давай. Свинок, жалко. Вы там где, ублюдки? Можно еще куриное яйцо? Наконец-то жирный упал. А паре, Сука. Я даже патронов не пожалею на таких кусок, кусков дерьма, как вы. Вот это деда распечатала. Я задание выполнил? О, я задание выполнил. Кстати, вон там лежит шестеренка, которая мне нужна. Деревянная шестеренка. Ухонный нож. Не знаю, зачем он мне может при... А, подожди. Скорее всего, я буду его использовать после того, как мой закончится. Подожди, я думаю, замок можно отстрелить. А ясен, красен. И есть еще вот эта дверьца. Да в смысле, она закрыта? А как ее открыть? А как мне туда попасть? Там место с секретом. Вы понимаете, что я хочу его залутать? В смысле, не закрыто? Что там будет? Что-то есть. Так, теперь смотри. Шестеренку ставим сюда. Шестеренку ставим сюда. Блин, мне нравится, что квестовые предметы находятся в совершенно отдельной ячейке. И они не мешают. И да, я не знаю, вернемся мы сюда еще или нет, поэтому я хочу в то место попасть. А вот, смотри-ка. А здесь за дверью что-нибудь было? Нет, ничего не было. Прыгай вниз. У меня есть предметы, смотри какие. Я могу осмотреть его. Можно продать торговцу. Объединить ничем нельзя. А что за шинель? Я подобрал, там был предмет шинель назывался. Ладно, хозяин барин, что-то интересное. О, графин. Тоже сокровище. А нет. А вот это уже то, что я искал. Смотри. А где шинель делась? Я сейчас не понял. Ну, вы же видели, как я подобрал шинель, правильно? А там что? Деревенское святилище. Что за святилище? Ооо, вот я удачно зашел. А где святилище? Подожди-ка. Ага, с каких пор окна не ломаются? А, правильно, святилище есть, ключа нету. Тогда двигаемся дальше. А почему они таких мини-боссов на каждую этот, закидывают? Такое ощущение, как будто я постоянно бегаю и дерусь с э, тиранами. Но эти хотя бы умирают. Тиранам так вообще похер. Но мне пока из ремейков третья часть больше всех зашла. Я понимаю, что, конечно, было только две. Но третья, безусловно, была лучшая. Я считаю, там постоянно был экшен. Постоянно было напряженка. Было интересно. То есть ты смотрел и такой... "О, едет, что происходит. Смотри, какая сексуальная мертвая корова. Лучше бы я этого, блядь, не говорил. Озеро. Поищу озеро. Лаго, это озеро. Так, там заперто. А значит, нам только сюда. Но еще вот здесь есть какой-то проходец. Так, бочка, раз Я не думаю, что здесь что-то есть Возможно, просто мы что-то лутанем Ой, ящик два Ручная граната Это то, что нам в любом случае пригодится Потому что когда вылазят Вот эти пиздюки Типа с бензопилой, с молотком У одного пакет на голове Потому что лицо страшное, даже трахать не хочется У другого свиная башка Это же просто, ну, забей или, или какая там была, или. Или телящая башка у него была. Так, еще материалы. Супериусли. Так, все равно не хватает. Надо 12 штук, чтобы дробовик сделать. Ебаный сыр! Хорошо, вот это я вздрогнул сейчас. А, я понял тебя Бабулита, да ты, блядь, не в тот двор зашла, нахуй Они просто стоят сверху и бросаются в меня? Иди Ах ты, сука! Дедуль, да ты охуел А где этот, который упал сверху? Стоп. Иди-ка сюда. Ты же не встанешь. Песи, Давай, порох, или что там, песни у тебя. Рани наглые. Не, ловушка хоть... зачетная получилась. О, блядь! Добро пожаловать. Фонарик есть? Конечно, нету. Мрачноватый переходит, я бы сказал. Че летущие мыши, суки. Блядь. Поселение у озера. Блядь, не успел в него выстрелить. Смотри. А он все равно бросил? Я по... Не, я попал. Блять! Добивание! Блять, там патронов много. Сука, дед, ты не трогай меня. Нахуй, дед. Ой, больно, больно, больно, больно, больно, больно. Больно, больно, больно, больно, больно. Хуя ты, реактивный старичок, блять. Иди-ка лучше свою бабу... Бабулю пожари. А как, как уклоняться? Походу никак Хорошо Я в последнюю секунду только увидел взрывчатку Блять, хорошо, что ты жив Я в последнюю секунду увидел взрывчатку и не успел остановиться Блять Какую херню я делаю, а? Так а где-то кто-то есть? Как он опять бомбочки бросает? Он что больной? А не если не... они на него, блять, женщина? Она бросает в меня топор и из-за пазухи достает еще один. Где они там стоят все вы слышите звук ка отдохни он как будто где-то на крыше стоит мне нужно к ним наверх подняться ну патроны для пистолета могу два раза сделать бонус x5 Хорошо, спасибо. Вот это он не ожидал. Бля, как мне к ним наверх забраться и дать по жопе? А вон лестница. Да нет! Беги быстрее! шинель нашел так у меня мой нож сломался остался кухонный я могу себе ее взять теперь эту штучку не могу а я бы взял ее штучку если бы разрешили так я уже близко кстати дверь кстати смотри такой же ключ как и на церкви это, наверное, что-то похоже либо на скорпиона, либо на чужого. На чужого похоже, тоже такая ебанина, знаешь, типа в маске. Ой, не в маске, а на лицо прыгает, тебе такая хуяк. Так, здесь тоже ничего нет. Ну, у меня пока что для этого ничего нет. Но вот этот звук меня смущает. Это здесь. Порох Х2, это хорошо. Так, я пробежал дверь Еда какая-то А, не, я слышу В этот раз слышу Что-нибудь есть? О, материалы, хорошо Где взрывчатка? Я отойду подальше. Надеюсь, не зацепит. Не зацепила Так смотри, здесь какая-то и лаборатория. То есть тут не просто обезумевшие, обезумевшие ебланы. Но мне не нравится тот, кто там лупится в стену. Кто это? зачем мне эта фотография кто это так пороха нету на жуке сдан предмет хранилищу печатной машинки да нет, пусть лежит место все равно в принципе есть давай-ка мы вот это используем что зашел уверен что ты хочешь знать мне кажется и зря Или ты не слышишь, блядь, орущего, негодующего мужика? Подарагло! Дара... Подарагло! Ебаный сыр. <звук> То есть он стоял, колотил топором. Мы подошли, выебали ногой. Дверь открыта. Все, понял. Погнали ли он? самую пучину ада и зла хоть фонарик есть так нет гранаты побереги пожалуйста а это складские помещения какие-то у них но правильно почему хранят под землей потому что под землей лучше всего это кто больно блин мне показалось ты хочешь что-то сказать какая проницательность Скажи, а у тебя Сиги есть? Кури не убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Входа! <говорит> Только не он. Ты кто? А ну Блядь, это тиран!